Давай, давай, конечно, так как я Так, теперь у тебя помню. Папа, дякую. Папа, дякую. Я в Yeah, it's frozen. Я правда. Пойти. Я yeah, падаю. Редактор субтитров а